Ребята, всем приветик с прошедшими праздниками и с теми, которые еще у нас предстоят, поздравляю вас. Сегодня я хочу написать, правда, сейчас зима, да, но мне захотелось написать осенний пейзаж. Вот я не стремлюсь, как все, по сезонно, да, работать. То есть, к чему душа лежит, то мы и рисуем. Рисовать я буду темперой. Холстик у меня 18 на 24. А, загрунтовала, как вот из отчика мы писали, а, вот такой вот капут-мартум. Я подождала чуть-чуть, чтобы он слегка подсох, чтобы сильно не подмешивался и время не задерживать. Вот. А, буду писать, как сказала, да, темперой. Холст вот такой вот одноразовый, который. Вот такая у меня поле палитра классная литрочки оторвал и выбросил не надо ничего мыть то есть не заморачиваться ничего с ним и так для начала разметим рисуночек до да, какой-то сделаем где у нас задний план будет да вот поделим примерно Нашу картину. Писать я буду тоже такой вот мазочками, кое-где. Возможно, я какие-то там мелкие детальки, уточнения, сделаю там, к примеру, какими-то более тонкими кисточками. В основном буду стараться наносить все это как бы массами. Итак, пока я буду выдавливать красочку на палитру, вы пока подписывайтесь на канал внизу ставьте пальчик вверх сегодня я без света я надеюсь нормально видно то есть без дополнительного света только вот дневной чтобы сильно не бликовало я думаю будет видно хорошо в доме светлом. Итак, я выдавливаю белила титановые Повторюсь, да, темпера, как и акрил, как и гуашь, выдавливать лучше по чуть-чуть, понемножку, -чуть, по чуть-чуть, по чтобы она у нас сильно не подсыхала. Белилки возьму какой-нибудь, пускай будет ультрамарин синий. Синий у меня будет ультрамарин. Дальше какие у нас осенние такие вот цвета? Это желтые, оранжевые, но осень такая неглубокая, не глубокая, то есть, кое-где есть зеленая трава. То есть, я добавлю еще там зелененького себе. То есть, сейчас я выдавлю а, на палитру все красочки и покажу вам, итак, друзья, мои вот я выдавила белилки, красненький, ультрамарин, и а, Называется «Морская волна». Вот такая красочка. Это вот краски, которые я показывала вам, да, темпера, которые недорогие. Буду работать только этим набором, никаким другим. Соответственно, нам нужна водичка. Водичка. И сейчас я возьму какую-нибудь синтетическую кисточку, даже вот такую можно большую. Смешаю какой-нибудь цвет розовенький, это беленький, красненький, да. Беленький, красненький, такой бледненький, розовенький. Для того, чтобы наметить, где у нас чего будет находиться. Линия горизонта у нас будет немножко ниже середины холста. Такая вот полупрозрачная даже красочка. Ну, вот поярче вам сделаю, чтобы видно было. Где-то здесь будет линия горизонта на заднем плане, то есть не середина, а чуть меньше будут занимать а, тут какие-то, а, пойдут у нас деревца вот сюда вниз спадающие, да, то есть вот туда они уходят. А, небольшой бережок будет здесь тоже, тоже не до середины, а где-то вот чуть сюда, вот-вот здесь пускай будет какая-то тут травка, островочек такой, да, кусочек виден. Так, возьму больше белого, чтобы видно было. Ой, кисточка упала. Так. Вот тут вот будет островочек. И здесь на переднем плане, тут будет даже выше вот этих дальнего плана деревьев, у меня пойдут такие вот желтые березки. Березки или какие-то деревца. То есть вот так сейчас вот даже беленьким покажу вот так, чтобы видно было. Вот. Дальше темпера хорошо, она вот перекроет вот это, она не будет этот белый подмешиваться потом и все будет отличненько. Дальше следующий островочек, да, вот он будет выше этого, то есть сам мысок, носик его самая выпирающая да часть, она у нас будет где-то вот здесь повыше этого. И вот такими вот как бы ступеньками уходить по высоте она будет выше. Вот если этот у нас здесь начинается, этот будет где-то вот здесь повыше. То есть не на одной линии. Вот, вот так. И где-то туда он будет уходить. Но здесь будут опять-таки тоже. Здесь какие-то будут кусты. Кусты, кусты, кусты, кусты. А вот здесь будет стоять такое большое-большое дерево. Вот, то есть мы его так наметим. И зелень его... Тоже, видите, так схематично палочкой я его наметила. Вот так палочкой просто. И вот тут будет уже где-то вот сюда пойдет его там крона. То есть тут какие-то там тоже палочки, стволики коротенькие. Вот, и это у нас линия горизонта. Там чуть-чуть будет виднеться вдалеке перед вот этим лесочком травка, да? Вот и смотрите, мы в принципе обозначили берега, обозначили деревья, дальний план, и у нас нарисовалась сама по себе река. Вот этот можно даже вот так пониже опустить, чтобы вот прям такие, этот прям выше было, а этот пониже. Вот. И потом уже мы вот от этого там нарисуем. Вот, э, мосточек будет. Через речечку мосточек. Вот такой. Ну, то есть так схематично. Ну и теперь давайте переходим к цвету непосредственно. И начнем, конечно же, с дальнего плана. Дальний план это у нас лес. Я беру э, лес небо. А, сначала небо. Что я сегодня прям заговариваюсь так? Я смешаю нежно-голубой цвет. Вот такая вот э, имприматурка, она нам очень будет хорошо сейчас помогать, чтобы, знаете, на белом холсте всегда, э, ну, скажем так, не особо понятно. Все оттенки, то, что мы наносим, да, даже самые светлые, на белом кажутся прям вот темными. А сейчас, когда мы на темный будем э, замешивать цвет и добавлять, они будут уже более адекватно, как мы будем видеть. Я смешиваю беленький и ультрамарин. То есть мне нужно получить какой-то нежный голубенький оттенок, вот который меня устроит. Вот я замешала, да, вот на белом, смотрите, какое. И пойду я вот сюда, смотрю, как он меня устраивает. Я хочу чуть-чуть посинее, да, наверное, все-таки. Чуть-чуть, наверное, я хочу посинее. Капельку, капельку, может даже и заметно не будет. А можно даже брать и, к примеру, вот замешала, да, еще чуть-чуть вот подмешала такого. И, и, и пуская, ну, вот так вот рябит, где-то потемнее, где-то посветлее, даже сильно не вымешивала. Вот и такими как бы горизонтальными мазочками я наношу, закрываю небо. Вот дальний план, вот здесь можно капельку даже подмешивать вот этой вот зелененькой он будет такой он уже подсыхает вроде тут чуть-чуть проболтала так вот слегка такой зеленцы добавить в небо будет тоже очень интересный оттеночек И вот так мазочками, мазочками, видите, посветлее, пускай это так и будет, как будто там у нас облака какие-то, да. Так вот очень простенько. Если краска, ну, туго ложится, да, так вот, чувствуете, что не можете прям нанести да, окуните кисточку слегка в водичку. Вот еще зеленцы добавила. И вот закрываю, закрываю, закрываю. Кстати, я холстик приклеила к палитре а, малярным скотчем, такую оставила, тоненькую-тоненькую полосочку. Мне прям нравится, когда вот снимаешь, даже если картина не в рамке, а вот такая каемочка есть, а, даже на бумаге, когда рисуем. Прям получается такой классный уже более законченный что ли вид вот еще зелен, зеленцы сюда вот за деревья можно вот этой побольше подкинуть она вот эта вот морская волна что-то похожее как вот в масле а, зеленая фц очень на нее похоже на зеленую фц Суховато идет, смачиваем. Периодически домешиваю, замешиваю. И вот даже вот не обращая на это дерево, потому что у нас оно там будет не сплошным слоем, да. То есть где-то будут более такие светлые моменты, просветы в дереве. Мы сейчас не можем предугадать, где именно они будут. Поэтому закрываем, а остальное все, оно перекроется. Вот беру грязной кисточкой, беру белилки и нанесу где-нибудь вот тут поверху. Вот так вот повтираю, повтираю. Так вот суховато, воды почти нет на кисточке. Она ложится так вот, видите. Ну, как бы облака какие-то. Ближе сюда, вот к линии, где деревья у нас на дальнем плане будут, можно тоже каких-то более светлых оттенков нанести. То есть у нас, мы поняли, да, что у нас дерево где-то вот здесь будет, то есть основной акцент делаем как-то вот сюда, а здесь уже он будет кое-где мигать. И вот эти вот просветы, они если остаются, пускай остаются. Далее. Дальний план деревьев. Дальний план у нас всегда синит, фиолетовит. Вот мы, пока у нас на палитре красный и ультрамарин, да, мы смешаем какой-то такой грязновато-фиолетовый. Еще ультрамарина. Но на белилках, то есть чуть-чуть его разбеливаем. я то есть смотрю какой мне нравится до да, оттеночек и вот начинаю вот так вот мазочками наносить даже еще видите вот сейчас видно что он прям очень контрастный надо больше белил я взяла закругленную синтетику для того чтобы ну как бы макушечки деревьев до да, показывать то есть и тоже так какие-то выше какие-то ниже то есть вот они тоже не сильно перемешаны где-то красноватый добавляется но к низу к низу у нас уже идет более такая потемнее да там тень в деревьях то есть делаем уже потемнее спускаемся Вот таким образом, вот такими мазочками, просто я вот так обозначила дальний план. Ну и, соответственно, дальний план, он у нас не особо четкий, да, его там можно вот так подрастереть, пока вот он еще возможно это сделать. Но там все-таки он синит, но у нас осенние, да, деревья, то есть там будут какие-то оранжеватые, желтоватые. Вот я сейчас добавлю себе как раз желтого цвета. Можно оранжевый даже и не использовать, а смешивать желтый-красный. Добавляю желтенького. И вот сейчас смешаю какой-то, вот можно даже в этот фиолетовый добавить, желтого, вот что-то такое грязноватое, но прям разбеленного-разбеленного. Вот такое что-то. Там пройтись по макушкам. Вот видите, они такие получаются. Приглушенные. То есть сбить вот этот тоже контраст вверху. Можно даже где-то сделать красный с белилками. Прям вот с белилками, с белилками. Такой как бы розоватый оттеночек. Ну, тоже светленький. И вот немножко краски я вот лишнюю вытираю, а палитру, да? И вот кое-где... Можно даже чуть-чуть усложнить его и добавить желтого, чтобы такой прям розовый не был, как бы коралловый, что ли. Капельку желтого. То есть где-то пройти вот таким коралловым можно. Вот такими вот рваными мазочками где-то можно выйти наверх, как будто там вот они где-то далеко-далеко, еле, да, заметные. Где-то здесь показать чего-то такого. Внизу хочу добавить цвета вот красный, голубой этого зеленого. Получится смесь такая какая-то коричневатая, грязноватая. Вот такое что-то непонятное, грязноватая добавлю больше синего зеленого то есть что-то такое потемнее вот они синят там к низу вот так вот такой дальний план дальше сделаю оранжевый желтый красный. Тоже такой очень-очень разбеленный. Вот эту часть можно сделать вот такую вот. Ближе к вот этому дереву. Тут будет темный ствол, чтобы такой вот контраст был. Где-то можно, к примеру, сыграть и более яркие нанести, да, которые там... Ну так вот, видите, края я нанесла, да, и вот эти пятнышки, я их все-таки вот подразмазываю, чтобы не было вот такого четкого каких-то краев, то есть какой-то очень-очень конкретной границы, не было вот понимания. А такого вот масса была интересная, но очень-очень такая вот неясная, да, нет конкретной какой-то в ней прям посветлей сюда этот же персиковый нанесла дальше к примеру более, более <coughs> такой насыщенный оранжевый допустим то есть вот такие пятнышки пятнышки пятнышки можно пальчиком где-то вот так пока она еще подвижная взять и смазать это все Ну, естественно, здесь такая вот конкретная прям граница, да, нам нужно ее как-то вот увести в плавное, да, то есть я взяла вот этот цвет, который мы грязный замешан, замешивали, этой же кисточкой, и вот где-то вот так вот пройду, то есть где-то сюда, сюда, то есть вот такое вот, что, видите, уже более мягко получилось. Дальше. Теперь надо нам нарисовать какие-то стволики да там у этих деревьев тоже имеются я наверное добавлю немножко черной чтобы а, усложнять оттенки Черным на дальнем плане мы естественно ничего писать не будем там оно тоже все такое будет довольно таки разбелено воздух дымка да это так сейчас посмотрю кисточку ну, вот что-то у меня есть такое тоненькое вот нашла и вот я возьму вот этот красный синий сделаю этот фиолетовый темный и добавлю у него чуть-чуть черненько вот такой вот он получился Видите, как бы темный, но он и не фиолетовый прям. И где-то на дальнем плане, снизу вверх, даже, видите, очень контрастно, надо добавить белил. Очень ярко. Вот какие-то вот такие, вот пускай они где-то рвано ложатся. Но какие-то такие стволики, где-то вот они же там а, в листве, где-то он появляется, где-то опять пропадает, да, ствол, то есть не надо их там а, прям четкими, ровными рисовать, то есть, ну, как-то немножко так вот. Где-то более четко, где-то более так, вот видите, там остатками краски, вот она уже почти не ложится, там вот бледненько-бледненько, то есть это тоже хорошо, то есть мы тем самым показываем, что какие-то деревья у нас ближе сюда, да, к краю стоят, то есть их более хорошо видно, какие-то дальше там они уже менее такой вот э, край у них четкий. Здесь вот э, смотрите потемнее, да, фон. И этот цвет уже не так ярко лежит, как на светлом. Видите, я добавила чуть-чуть черненькой. -чуть. И вот так вот э, какие-то прям вот хаотично ставлю какие-то стволики. И Белилок еще добавлю. Вот этот оттенок такие, прям совсем белесые. Там что-то, может, тоже березки, да, какие-то. Но тоже не белые. А в этот оттенок, вот, где-то там могут какие-то такие более светлые стволики проглядывать. Немножко. Прям совсем чуть-чуть. Под наклонами они там могут быть, да? Ну, лес. Как, как они там растут, да? Вот, нарисовали. Дальше. Опять я беру свою плоскую кисточку и смешаю цвет желтый с белилками. Ну, вот здесь я на персиковом этом оттенке смешиваю такой вот разбеленный-разбеленный желтый. Вот даже можно этого красного чутка и добавить, чтобы он такой был интересный. И не очень прям откровенно желтый скажем так и вот дальний план вот этот вот около леса вот это да полянка там ее здесь не так много вот где-то вот до суда она у нас будет так, смачиваю кисточку суховато раз ложится вот вот сюда вот так а там дальше пойдет уже дерево у нас а в эту часть вот можно вот так вот более поярче то есть капельку красного добавила да можно взять чистый желтый прям вот ну, чтобы оно, они разные были, тоже какое-то движение, да, было. Не просто одно, одним цветом, да, закрашено, а чтобы было все-таки интересно. И вот прям белесы белесы разбеленный такой желтый вот тут. Оп! Вот так вот. Вот уже вот такое вот э, сочетание получается интересное. И смотрите, как на этом э, фоне, да, на вот этом теплом коричневом, как вот оно э, видно, что насколько хватает яркости этого желтого, да. Дальше я добавлю себе охры, добавлю еще охры. Сейчас мы уже приступаем к деревьям, к всей вот этой вот красоте. И без охры в пейзажах. И вообще, да, неважно какие там летние, либо осенние, я не могу прям вот без охры. Да даже в зимних снег иногда может и желтить. И вот этой кисточкой своей... Кругленькая, да. Я сейчас а, посажу вот здесь кустик на дальнем плане. Я возьму вот эту охрочку с желтым, чтобы она не сильно такая охра была, да, а все-таки ну, такой с желтиночкой. Вот, и небольшой вот а, кусточек посажу ну, где-нибудь вот здесь. Ну, вот так вот прям а, а, а, натыкаю, натыкаю его. какой-нибудь такой интересный кусочек вот ну, кончиком кисточки можно показывать какие-то вот неровности добавлю чуть-чуть черного -чуть охру вот капельку только не не переборщить а, книзу его вот там вот так сейчас не видно снизу я его тут притемню чуть-чуть как бы глубину, да, его покажу. Кусточка этого. Можно даже и красноватых оттенков, то есть красного чуть-чуть добавила туда. Можно какой-нибудь манюсенький там вот туда посадить, чтобы этот не был таким одиноким. Ну естественно вот мы показали средний, да, охра с желтым, средний оттеночек, затемнили там. И, конечно же, у нашего кустика есть и световая освещенная сторона. И это у нас будет белилкой с желтеньким. С вот этой стороны. Вот здесь носиком кисточки так очень разбелила прям он белес. Надо все-таки, чтобы желтенький был все-таки. Вот с этой стороны я прям носиком-носиком кисточки вот такие маленькие-маленькие пятнышки ставлю, как бы формируя и а, интересную какую-то форму кустика. И показывая <свят> свет на нем. Ну и на этом тоже немножечко, прям немножечко, немножечко вот так вот покажу. И вот, в принципе, получается, что у нас как бы мы основной как, какие-то да, пятна пишем такими вот широкими крупными мазками. Ну вот она, кое-где вот эта детализация у нас с вами будет проскакивать. Далее. Давайте с вами, давайте напишем вот это дерево, да? К примеру. Я опять возьму вот эту закругленную синтетику. И вот этот край дерева, он у меня, чтобы контрастно смотрелся четко на светлом фоне я сделаю его какой-нибудь такой ну, сделаю охрус с красным такой вот и можно подпачкать даже чуть-чуть черным чтобы он такой был интересный оттенок был видите красный сохра и с черным такой вот интересный интересный и вот сейчас вот мазками я задам, где вот у меня будет это, вот эти ветки. Да, там не ветки, а саму даже массу. Добавлю чуть-чуть, попробую синего в этот замес. Ультрамаринчика. Вот такой сложный, прям коричневый получился. Вот намечу вот такими вот мазочками. Да, где у меня будет тут все это дело. Дальше замешаю себе оранжевый оттенок, желтый с красным. Сюда пойду вот более таким вот оранжевым. Ну, тоже вот делаю его разный, где-то больше желтого, чтобы он такой поярче был. Но не забывайте про вот эти вот окошки. Вот здесь ветки пускай будут более оранжевые. Чуть ниже добавлю даже белилок вот сюда. Вот такие вот сделаю. Вот пока так сделали. Дальше мне надо добавить желтенького. Это вот постепенно добавляю, чтобы у меня был чистый цвет. Чистый и не засыхал, чтобы он. И, конечно же, когда добавляете, сразу закрывайте баночки, потому что краска сохнет, ну, прям довольно таки быстро. Так, я вот промою кисточку. Возьму охрочку. Желтенький. Желтенького прям побольше, охры поменьше. Можно вот этой краснинки чуть-чуть. Ну, такой довольно-таки яркий цвет, но не совсем. То есть нам нужно тот дальний положить, да, чтобы а, потом поверх какие-то яркие, прям светлые листочки маленькие, да, показать. И чтобы они у нас видны были на этом фоне. Вот такой вот, да, оттенок мне нравится. Вот таким образом я вот здесь закрываю. Тут практически у нас все уже будет... Не будет просвета неба там вот этого всего. То есть вот так вот почти все полностью и закрываю. То есть, ну, варьирую тоже где-то. Вот возьму прямо сейчас чистой охра к низу, да, допустим, с этим намешанным красным. Вот этим, да, таким а вот сюда к низу пускай пойдут такие вот. Здесь вот у нас дерево, да, ствол. Ну, можно сюда какую-то там зелень траву выпустить. Вот так вот. Охра с этим красноватым. Вот сюда. Дальше белилки с желтым. Кисть не промывала, вот взяла белилки желтые этим грязным. Здесь пускай вот этот вот бережочек такой пойдет. Дальше чуть более оранжевый. Вот, то есть, ну, то, что на палитре есть, если подсохло, можно какого-то свежего замешать. Более яркие такие можно. Красноватые. Ну, немножко сильно красных прям не надо. Вот такие вот оранжевые. Пускай будут. Протерла кисточку. Не промывала, а просто как бы сняла красочку. Да? Вот тут бережок хочу. Так вот, по-ярче, белесеньким. Кое-где. Вот оранжеватым вот тут где будут внизу тоже вот это вот закрою там трава и вот здесь кусочек он у нас мы такой не можем сделать светлый хорошо бы было да но у нас здесь стоит дерево свет у нас вот так вот да падает судя по кустикам уже понятно то есть у нас от дерева будет на вот этот кусочек бережочка до да, падать тень. То есть мы сейчас замешаем какой-то такой коричневатый вот охра, черный, синий, вот какой-то такой вот довольно-таки темный. Он получается не коричневый, а как бы вроде бы зеленоватый, но такой вот грязный. Вот Где-то вот тут будет деревца, да, там тоже может тень быть. Тоже вот так показываем. Добавляем в этот оттенок красного, получается такой уже более коричневый оттеночек. Вот можно где-то здесь показать чуть-чуть и какие-то там оттенки. Вот даже вот так вот смело проложить в речку в саму около берега тоже вот этих оттенков. То есть у нас тоже, да, логично, что бережочек здесь вот прямо вот где, где стык водички и берега там в любом случае будут тень отбрасывать вот сюда даже к низу можно побольше вот так черного то есть здесь такая вот темнота у нас да и вообще как бы Края картины, да, вот низы, углы вот эти, их нежелательно прям очень высветлять, делать на них акцент. У нас все-таки вот мостик, да, дальний план вот это вот как бы нас интересует. А не, не то, что у нас как бы в этих углах. Вот так Пока даже можно чуть-чуть это больше нанести, да, эту темноту. То есть это как бы вообще не страшно. Мы просто потом это все... Вот я взяла вот этот оттенок грязный, взяла вот охры, взяла красного, там и черный Был такой, получился грязно-коричневый. Вот можно где-то его вот здесь показать. Даже видите, я, у меня есть в наборе коричневый, есть и красно-коричневый, вот такой, есть и умбра. Но я их даже вот, ну, не, не беру не с, не с этот самой, из баночки. У меня просто вот достаточно мне, в принципе, этих оттенков смешанных. Вот здесь даже охристые оттенки вот вода такая это отражение вот этих вот деревьев но так как у нас отражение в воде да мы знаем плотность воды и все такое и у нас получается что так через светло посветлее я наношу видите горизонтально получается что вот я не договорила плотность воды и вот эти вот оттенки, которые будут отражаться в воде, они будут темнее. То есть можно брать те же самые оттенки, переносить их сюда, только вот ну, утемнять. Вот так. Даже можно какой-нибудь такой желтоватый, да, там. легко и даже пускай вот это вот просвечивается подложка вообще нам это не страшно ну и давайте теперь конечно же сделаем водичку голубой цвет то есть это у нас как небо было до да? ультрамарин так мне нужно чистые белила потому что они там желтым сейчас буду меня чересчур зеленая если чуть-чуть зазеленит водичка ничего страшного ну сильно не хотелось бы вот я беру делаю голубой и смотрю вот там дальний план да ну-ка наношу ну да потемнее потемнее небо даже вот сейчас возьму зеленцы этой тоже по чуть-чуть добавляю, чтобы сильно не переборщить. Чтобы, видите, он голубой становится не такой открытый, яркий, а все-таки более как бы приглушенный, что ли. Так, вот здесь у нас бережок, да? Здесь можно на берег этот как бы заходить. Больше ультрамарина добавлю. Вот эти наши темнота, да. То есть, смотрите, мы можем по ней вот так вот пройти и оставить ее как будто рябь. Сделать ее рябью. Ну, естественно, какая-то пенка около берега тоже может быть вот так. Вот вода плещется, да, так немножечко показать. Таким вот голубоватым цветом. В протирочку, конечно. Добавляю вот этот оттенок еще больше зеленого, чтобы прям... прям такой бирюзовенькая водичка была. И тоже наношу, как и в небе, где-то посветлее, да, делаю замес, где-то потемнее. Так, ну горизонтально старайтесь наносить мазочки. Так, ну и сюда, естественно, мы тоже в, в эти вот желтоватые оттенки мигнем где-то голубым, чтобы у нас было понятие, что у нас это все-таки вода, а не что-то там такое непонятное. Здесь можно слегка вот так остатками в протирочку горизонтальненько нанести. Здесь, естественно, тоже под берегом какая-то ряд будет. Водичка, она же у нее движение. Какой-то ветерок. И вот, вот это вот она бьется о а берег, да? И получается такая мелкая-мелкая. Рябь более белесым оттенком можно показать какое-то движение. Вот так вот. Еле-еле вот касаюсь самым-самым кончиком и линия, видите, довольно-таки большой кисточкой у меня получаются тоненькие линии. Вот почти белесым оттенком вот так вот такие кардиограммки как бы рисую и получается какое-то движение на поверхности воды. Чем дальше, вот там, да, тем у нас будут они такие вот помельче. Чем ближе, можно чуть даже потолще наносить. То есть они уже ближе. Ну, то есть вот такое вот какое-то движение мы у вас создали. Отходите и смотрите, чтобы как у вас получается, чтобы не было завала вот это, чтобы у вас речка не вытекала из картины. Это вот как я уже рассказывала, кто меня давно смотрит и вообще этот ролик смотрел. Я, если честно, даже не помню уже в каком я это рассказывала. Когда мы... Была я гостила у мамы в, в гостях, и, значит, был... В городе у них там есть такая художники, они на улице продают картины там свои. И художник, значит, была картина, ну, безумно красивая, Написано, видно, что многослойно, знаете, тоже какая-то вот речка, лес. И вот настолько вот эти все, как вот кустики, да, мы детальки делали, настолько все, ну, там чуть ли не каждый листик прорисован, вот это пятнышко, ну, ну безумно, в общем, красиво. И такой минус, вот эта речка... Она, вот неправильный угол, да, вот это неправильное, как бы, вот это понимание вот этого всего, оно у него просто вот вытекает, вы поняли, такое ощущение, что картину хочется вот повернуть вот так, чтобы ее выровнять. Ну, прям очень так вот оно это глаз резало, что я прям даже не могу. Красный смешиваю с черным, голубого туда. То есть темный оттенок и вот эту уже рябушку которая у нас здесь да более такая так черного еще как коричневатый оттенок у меня получился хочу во-первых подчеркну где-то бережочки где-то вот эту ряд выведу сюда Вот здесь где-то. То есть мы сначала нанесли, да, потом голубоватым вроде как перекрыли. Ну вот где-то это надо вернуть. Ну, вот мы возвращаем. Вот сейчас я хочу прям чистым черным ну вот так без фанатизма где-то еще дополнительно затемнить добавить какого-то контраста да плюс смотрите сейчас давайте наметим у нашего дерева у основного красность черным чтобы тоже такой он был не чистый черный я намечу ствол так он у нас будет. Давайте вот здесь, да, он будет. Пускай пойдет какой-то такой. Он кривоватый. Я сверху вниз иду. Ну, лучше, конечно, наоборот. И здесь я просто вот так прижму его, и вот он у меня получится такой вот широкенький. Естественно, это потом, ну, здесь мы расширяем, да, у основания. Потом мы травкой прикроем. И все у нас будет красота. И теперь я намечу какие-то ветки. Дальше мы будем еще работать, да, как бы там они частично перекроются листвой. Ну, можно изначально их делать такими не особо прям как бы полностью прорисованными, да, вот как бы с про с пробелами да вот здесь она шла прервалась потом еще пошла сюда тоже каких-то вот тоненьких можно запустить вот они у нас сюда идут тут вот мы будем прорабатывать я сама еще в принципе вот изучаю темперу но уже я могу сказать Друзья, это вообще не гуашь. И работать ей гораздо комфортнее. Гораздо. То есть ничего не подмешивается. Нижние слои, вот они подсыхают, да, и ничего не подмешивается. Это, это классно. Вот в гуаше мне э, вроде бы, знаете, нравится эта бархатистость. Вроде бы все классно. Так, в этот оттенок добавила чуть-чуть охры, чуть-чуть. И, и вот здесь вот э, стволики тоже какие-то. А, вот. Э, бархатистость, да, все это нравится. Классно вроде бы. Но не, вот прям не могу. Вот это вот подмешивание слоя, да, как бы нижнего. Прям, ну, прям ужас для меня. Вот в разных направлениях я их так вот показываю тут какие-то вот такие даже полупрозрачные вот можно вот так вот быстро раз раз раз раз раз раз раз, чер черкать будет более естественно так наметили теперь <coughs> это же дерево вот опять красный черный больше черного Оно у нас должно отразиться и в воде вот прям под ним то есть не надо обязательно там, вернее, не обязательно полностью вот так вот палку да проводить. То есть у нас какая-то рябь идет, да? Ну пускай идет. Вот здесь где-то пускай он мелькает вот здесь и вот где-то вот здесь потом пойдет вот это вот движение. Вот таким образом. Так, возьму какой-нибудь грязновато-охристый. Вот, вот здесь собью чуть-чуть. чтобы -чуть, вот, оно, ну, как бы в воде, да, там как, какая-то рябь. Вот у нас тут оранжеватые оттенки присутствуют в водичке. Вот я ими подразобью, чтобы, ну, вроде как бы оно там есть, но такое вот ряпета это и ее не особо как бы там здесь вот можно чуть-чуть вот этой пенки добавить дальше вот этим темным бережок вот здесь надо тоже обязательно подчеркнуть и здесь у нас будет я добавлю себе зеленая темная она как травяная зеленая, травяная зеленая, либо оливковая, какой-то такой спокойный цвет. И вот я его возьму, смешаю, возьму желтый, ее, добавлю сюда вот, грязного-красного белилки желтого побольше красниночки еще белилки такое вот видите сероватый какой-то разбеленный цвет а вот здесь я покажу вот такие пятнышки трава у нас там будет Дальше более яркий, вот такой желто-зеленый, вот сюда нанесу, даже вот сейчас вот так вот кисточку вытру, да, возьму желтого, возьму белилки, вот такой сделаю, видите, вот так вот посочнее сюда будет уже от, от дерева да какие-то там тени падать ну вот что у нас тут на палитре есть а, ну вот вот этой краснинки можно вот так вот к примеру взять она уже видите подсыхает вот какой-то вот такой вот прям грязючки добавить ну и конечно вот это все границы эти то есть должно быть такое а, разномастное пятно вот так вот то есть она видите очень быстренько сохнет и вот это дерево тоже давайте пятнами нанесем ну, тоже сейчас так красненький надо мне красненький Чистый, красненький. Тоже вот какой-нибудь охра красный, желтый. Такой оранжеватый оттенок. Вот рыжеватый даже. А, пускай у нас вот тут будет это дерево такое вот создаю веточки ему какие-то вот так закрываю эту часть и вот так этот рыжеватый он сюда вот входит то есть плавненько так, опять желтый закончился. Это что такое? Вот хорошо в масле, да? Выдавил себе кучу, куча мала. И рисуй. Ничего не сохнет. Вот так побольше сейчас выдавлю, потому что она у меня долго лежать не будет. Я, в принципе, ее сейчас израсходую. Вот, в этот оттенок больше добавлю желтого. И вот можно этот край, к примеру, посветлее сделать у дерева. Ну, то есть освещенная, да, тут сторона. Макушечку и вот так вот тоже подсмазать ее чуть-чуть. Таких в разных направлениях. Jakby. Создаем такую имитацию. Имитацию оранжевая вот этой листвы. Так, белилки, желтый. Здесь хочу. Даже можно вот так вертикально держать. Ну, то есть, можно вот так, да, какие-то травинки, можно вот так вот. Как бы легонечко. Более такие вот светлые места показать. Сильно туда до конца не уходим, да? Дальше у меня вот пропал вот этот край темный. Опять я его, видите, делаю как бы вот так вот, зигзагообразно, чтобы оно не было как-то очень уж ровно подчеркнуто. Дальше. Вот этот наш, наш красный с черным оттеночек я вот сюда вниз деревце этого тоже. Водички чуть-чуть, чтобы красочка вот слегка отпечатывалась на холсте. То есть я затемняю немножко низ. Здесь давайте выведем тоже такой небольшой веточку какой-нибудь. кусочек. оранжеватых сюда оттенков вот таким образом дальше тоже вот грязный наш оранжевый где-нибудь сюда так не видно да добавляем больше красного вот я взяла вот этот какой-то оранжевый так чтобы было видно черного вот он такой грязный тут у нас в тени за деревом да и там можно вот показать тоже какие-то такие вот листики веточки дальше более чистым оранжевым вот я беру чистый желтый красный чтобы без каких-то примесей можно сделать вот тут широкие, да, маски уже как-то более маленькими такими. Вот, ну, листва она осыпается, да, и здесь лежит. Плюс разбить вот эти вот какие-то крупные, да, маски. Можно к нему добавить и где-то вот с краю, да, белилки, получить более светлый где-то такими пятнышками нанести. Так вот. Более светлые. Где-то прям чистые желтые. возьму ка я наверное все-таки чистый оранжевый прям хочется не чистого оранжевого замешать конечно нужно но все равно Вот, возьму чистый, оранжевый, вот так вот ярко, прям. Даже сейчас ярко оно не будет получаться, потому что подмешиваются где-то и белесые да, моменты какие-то, желтые. Ну, вот так можно нанести. Также можно его вот сюда куда-то добавить более ярко. И сюда, в это дерево можно, а, ну, в кусточек этот, да? Ну, и, конечно же, здесь тоже их надо, потому что а, уравновесить, да, все вот это вот дело. Вот таким образом сейчас можно немножко в принципе подождать пока оно подсохнет и уже конкретно прорисовывать вот какие-то лепесточки но сейчас я вот вот здесь забыла сделаю стволы опять-таки красный черный для <coughs> вот эти березки Около основания они у нас будут такие довольно-таки темненькие. Да, вот туда куда-то в траву уходить. Вот этот кусточек тоже здесь. Он у нас <coughs> такой, берёзки, какой то не березки просто кустик какой-то. Вот такой какой-то кустик. И дальше черного протираем. Какой-нибудь белилка охра, вот такой, то есть не белый. Березки, стволы, они ну, не белые. И вот таким каким-то вот теплым цветом уже подходим сюда к черному. белилки и охраны. Тут какие-то маленькие отходят веточки. То есть, помните, да, как я вам а, всегда говорю, деревья, ну, проще всего рисовать. То есть, нарисовать какие-то основные ветки, а от них уже какие-то маленькие пускать. Так, и опять вот я беру красный, черный. Кое-где там, ну, возможно, не только березы же, да, растут. Ну, и для такого контраста, что вот там... Тоже какие-то темные есть веточки. Так вот можно куда-то сюда выпустить. Это не обязательно тоже береза. Это возможно сквозь, сквозь них там где-то а, проглядываются другие какие-то. То есть у нас же не конкретно какая-то березовая роща. да? То есть там у нас какие-то деревца растут такими вот тоненькими черточками что-то, какую-то массу показала. Ну и сейчас я немножечко подожду, конечно, когда это дело подсохнет. Поменяю пока водичку и продолжим работать дальше. Итак, сейчас мы с вами прорисуем тонкой кисточкой. Которые деревца намечала, да? Тоненькую берем. И я прорисую мостик. Я возьму вот опять-таки черненький, красненький, синенький. Сделаю такой какой-то коричневатенький оттенок. Можно чуть-чуть белилок. Сейчас посмотрим, каково это будет. так и наш мостик. там откуда-то пойдет и из-за из-за вот так вот так чуть-чуть водички добавить видите не совсем ровно пишет здесь у нас как бы надо поровнее все-таки линии так возьму я наверно плоскую свою кисточку так мне кажется будет проще вот так вот раз Куда-нибудь сюда уходит он здесь, такой вот. изгибается, естественно, там, вот идут оп, видите буквально там два прикосновения, и у нас уже получилось тут. Ну, а там, к примеру, мы не видим. Чуть потолще вот здесь. Это у нас там место, где ходят. Да? Вот так сделаем вот такой красивый узорчик. Вот так. Хоп-хоп. Вот так. Ну и, естественно, это мы темным да, наметили. И у нас и свет там есть. То есть опять какой-нибудь, можно взять охру с белилками, можно так вот какой-нибудь желтоватый, разбеленный. И вот здесь показать свет. Где-то здесь. Немножко просветы какие-то. Чуть-чуть сюда. Там опускается уже, соответственно, в кель. Ну и сами вот эти вот э, ножки, дайте То есть вот так я сначала намечу. С одной стороны как бы подсвечиваю их а потом сейчас опять беру вот этот темный вот здесь это пересечение я закрою вот вот так потемнее снизу сюда уходит потемнее вот такой мосток и конечно же он у нас будет чуть-чуть вот эти вот ножички отражаться в водичке. Вот буквально уголочком кисточки я вот такие вот ставлю, как рябь такую, вот он отражается в водичке. Так, промываю кисточку. Беру опять какой-нибудь такой Прям желтый-желто-разбеленный. И здесь можно добавить какую-нибудь такую желтоватую рябь. Там под мостиком, к примеру, аккуратненько вот сюда. Желтоватых оттенков тоже добавить немножко. Можно. Видите, за счет того, что у нас синий, в принципе, он подсох, у нас ничего особо-то и не зеленит. Вот сюда более желтого хочется. Дальше. Теперь. Так, вот здесь хочу вот вот ножки чуть-чуть сделать таки так вот поменьше невысокий мосток теперь я возьму кисточку щетинку вот попробую сейчас щетинкой поработать и будем мы с вами делать уже всю вот эту красоту всю эту зелень ну пока вот у меня здесь есть желтый с белилками да вот я его сейчас еще себе дополнительно замешаю ну, ну, как же мастер-класс без котика? Никак, никак. Вот такой вот светленький цвет. Прям вот распушила кисточку, чтобы она торчала в разные стороны. И э, вот здесь я вот так вот быстрыми резкими движениями покажу какую-то... Травку. вниз можно вот так слегка смазать, чтобы не было вот этих вот откуда она вырастает, да, то есть четкого какого-то такого, опять-таки, понимания, да, что у нас там очень прям конкретная граница. Более желтенький добавила сюда желтого побольше. И сейчас я хочу вот с этого дерева начать, пока у меня светлый, да, есть. Здесь надо более темные оттенки сначала. И вот тоже вот можно уголочком прям начинать вот создавать какие-то вот такие вот тычочками, просто тычочками, видите, вот прижимаю уголочком, получается какая-то интересная листва. Ну тоже можно чередовать, к примеру, где-то добавлять красненького чтобы он был более такой желтенький вот здесь хорошо будет смотреться желтый на темном фоне какие-то более желтые листочки вот здесь в этой массе перекрываем край мостика чтобы у нас он так уходил до да, туда Создаем какие-то такие вот интересные. Возьму чуть-чуть красненького к желтенькому. Такие вот снизу более оранжеватые. Уже менее освещенные. прям уголочком кисточки смешиваю. Красненький и желтенький. Кисточку не промывала, поэтому вот у меня он получается такой. Где-то, видите, от, э, с кисточки выходит все-таки светлые. Получаются такие вот интересности. Дальше этим же краешком в белес свой желтый окунула. Он получился оранжевый разбеленный вот здесь этот кусочек покажем теперь опять чистый оранжевый беру вот сюда можем другим краем вот желтеньких добавить возьму чистый оранжевый добавлю наверное туда белилок немножко попробую такой цвет где-нибудь ну вот светловат он как бы в глубину лучше его не добавлять а вот сюда вот вверх в принципе можно туда же желтого добавлю так протру наверное, все-таки кисточку потому что очень белесые оттенки получаются желтый и оранжевый смешиваю Получается более яркий оранжевый. Ну то есть в глубине там тоже как бы можно вот тут с краю показать, как будто какие-то там а, есть более такие светлые моменты, да. Но в принципе там вот темноту эту ну, не стоит перекрывать очень сильно, потому что вот вот такие вот у нас получились березки, да. Ну, вот здесь можно добавить тоже оранжеватых, чтобы ну, читаемость, да, какая-то была, потому что яркий желтый, я, небо яркое тоже. И как-то не очень ну, <coughs> читается. Вот сюда хочу отдельных добавить, белесах, прям таких отдельных, отдельных каких-то лепесточков. Так вот, выходящих. в принципе и достаточно с этими деревцами единственное что прям очень-очень если честно хочется прям вот этот э, белесенький желтенький сделать вот эти стволики вот где они остались до да, видны чуть-чуть все-таки поярче потому что они э, ближе к нам соответственно мы их видим почетче чем какие-либо да и вот их там даже не обязательно все вот ну кое-где там показать более ярко вот тут можно вот так оп оп как будто намек на то что это все-таки березки да у них там такие а, кора такая вот Своеобразное интересное. Дальше. И вот это теперь большое дерево мы с вами пропишем. Я промыла от светлых оттенков. Беру оранжевый. Так, добавлю я в него попробую черного чуть-чуть. Вот, смотрите, какой оттенок получился оранжевый с черным. Красота. И здесь тоже я создаю вот какой-то интересный край дерева, то есть основа у нас уже есть, да, и мы создаем просто красивое очертание этого дерева. Чуть-чуть еще черного, то есть на светлом небе у нас там вот. Оно так вот контрастно должно быть. То есть, если посмотрите, на самом деле оно так вот и есть в природе, когда смотришь какой-то даже пускай яркий объект на фоне чего-то вот прям очень-очень светлого того же неба кажется прям таким темным, чуть ли не черным. Но на самом деле оно совсем другого цвета то есть вот такой вот фокусы природы тут чуть-чуть можно такого темного так теперь протру и возьмем а, оранжевый с желтым уже посветлее вот таким оттенком Такими тычочками. Такая интересная фактура остается. Более ярким. Прям вот много набираю такие кляксочки на кисточке. И вот создаю вот эту вот иллюзию. Видите, кисточкой кручу туда-сюда. Вот опять набираю. Закончилось. Да, допустим. Темперой можно как пастоз написать. Так и более такими гладкими. Но я, если честно говоря, не знаю, как она будет. Тем более на картоне. Больше еще желтенького добавила. Вот сюда тоже хочется поярче. Как бы Я не знаю, как она будет себя вести в дальнейшем. Но... У меня не то, чтобы я мастихином, да, прям жирный слой наношу. Но я думаю, это выдержит. Это для тех, кто вот интересуется, к примеру, там, кого очень волнует долговечность и все такое. Ну, таким же цветом можно немножко здесь вот так прям легонько-легонько по вот этому холмику движения травку показать дальше желтый с оранжевым желтый прям вообще уже преобладает у меня вот видите прям такой вот на вот это деревце я такое вот поярче запущу вот он на это заходит даже пускай ну, вот просветы вот эти окошки я оставляю вот. таким образом какими-то вот пятнами что-то возможно тут травы какие-то да могут быть деревца травы Хочу вот взять еще оранжевый с красным, вот такой цвет, и вот куда-нибудь сюда его поярче, вот здесь, что-то такое вот, таких разных пятен добавить. Ну и самые-самые светлые белилки с желтым, конечно же. Так, белилки и желтые. Лучше кисточку, конечно, промыть а, и более чистыми делать замешать возможно новый замес чтобы это все было ярко здесь какая-то листва там возможно Вот кисточкой кручу, верчу, протираю ее. Набираю свеженькую краску. Где-то здесь, может, там свет проникает. Вот здесь можно уже даже с предыдущим. Он еще не подсох. Допустим, добавить таких вот деталей хочется где-нибудь тоже вот сюда немножко очень хорошо помогает ну, как бы видеть да обращать внимание если прищуриваться где чего не хватает там когда прищуриваетесь, все становится сразу видно. И вот этот замес, я его взяла вот так вот и в оранжевый, да, повела. Вот прям такой вот. Не сильно яркий. Но вот здесь нужно добавить. То есть не вот таких, да, ярких. Ну, то есть что-то поярче. Оно-то у нас здесь в тени вот. Вот так достаточно. Дальше желтый с белилками. Сейчас хочу вот здесь этой кисточкой очень хорошо получается такие вот отпечаточки показать. Именно вот эту вот листву, да, упавшую, вот такой желтый. даже какой-то вот немножко может там быть зеленца вот я взяла вот этот травяной зеленый чуть-чуть суховато так вот кое-где можно показать то есть уравновесить да как бы немножко чтобы здесь зеленое было тут вроде как он и здесь вот сильно ярко также вот в этом темном кусочке там тоже может быть зеленца дальше желтенький с белилками а вот здесь покажем траву светлую которая освещенная до да, на солнышко попадает и более вот светлая а сюда ближе к нам вот прям возьму этот травяной чистый прям чистый и вот тут меняю видите направление то есть кисточку кручу верчу Здесь травка будет такая уже. Край опять-таки подсмазываю. Где-то можно прорисовать, к примеру, вот отдельные какие-то такие травинки, которые... Ну, как бы выбиваются, да, из общего плана. Из общей такой массы. более четко видны, к примеру. Белесы, желтые опять беру. Кое-где. Вот тут внизу. Пройдусь так вот. И немножко его же вот сюда, как отражение вот этой травки, поребить можно немножко в воде. Здесь вот желтый да, холмик, то есть сюда тоже можно что-нибудь желтенького подкинуть. Сюда вот э, отражение, да, вот этого нашего дерева можно слегка оранжеватых в протирочку так. добавить это тоже будет правильное отражение в воде да прям вот кисточка она краски на ней нет она просто вот испачкана беру плоскую кисточку Красненький, черненький. Так вот, цветик. Наш бережочек. Я опять верну. Очертание ему, да? Вот таким вот движением, как вы видите, вибрирующим. Я вот подчеркиваю, где у меня бережок. Ну, естественно, здесь тоже. <кười> <кười> Смотрю горизонталь, чтобы у нас не вытекала я чуть-чуть боком сижу поэтому мне как бы не совсем удобно ну вот в принципе друзья мои и все вот такой у нас с вами получился прекрасный пейзаж довольно таки все просто Ничего сложного. Это кажется, что много деталей, и это все сложно. На самом деле нет. На самом деле все гораздо проще. Так, я вот голубой взяла, хочу добавить немножко все-таки водички по-голубее. Видите, все оно как бы перекрывается, все очень хорошо сверху ложится. водички возьму ну, вот, в принципе как бы работа та и закончена просто я вот добавляю здесь немножко вот так вот голубой водички больше и вот что еще единственно хочется у нас здесь был маленький кусточек да но он у нас переместился Закрыт вот тут этими, да, вот я возьму сейчас и посажу его вот здесь какой-то красно-оранжевый, который у меня еще не высох на палитре. Раз, низ, смазали. И опять-таки каким-нибудь белеса желтым, здесь ему поставим более светлую часть. Вот и они, видите, получаются в принципе разные по оттенкам, что тоже очень хорошо, да, как деревья, листва у нас на деревьях разная, так в принципе и кустики они тоже могут быть разных оттеночков. Травы. Это я уже просматриваю, что мне, к примеру, хочется да, добавить. Пускай у ну, меня здесь такая травка повыше растет, сюда тоже. каких-то тут оранжеватых можно вниз. смажу чуть-чуть вот, в принципе все друзья как бы такая у нас работа получилась видите она уже вот наношу зеленый она уже скатывается подсохла по темпере то есть она не подмешивается она скатывается ну и теперь давайте все-таки самый такой интересный до да, момент снимем скотч и посмотрим как у нас это все красота это выглядит так вот в этой рамочке Кос на картоне он, естественно, не рвется. Это все очень комфортно снимается, ничего не отрывается, как в акварели, да? Там и феном мы, помните, сушили. Так, верхнюю сейчас пока оставлю. Сначала эту снимем. Не хочет чего-то рвется. Держать. Вот, друзья, смотрите, какая красота получилась уже, да, в рамочке. Ой, так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Вот так, перемещу чуть -чуть камеру вам. Вот, вот такая красота получилась уже. Такая вот, можно, в принципе, какую-нибудь придумать сюда, на что ее вешать, да, и так вот или подставочку что-нибудь и вот вам готовая картина в принципе без рамки можно сейчас я покажу поближе вам а на этом я пока с вами прощаюсь до скорой встречи в новых видео пока пока